И продолжая работать Постоянно, интенсивно, на высоких оборотах Пожрать пиццу Достаточно лично диванность Больше нельзя Кучно, нудно и тяжело Где не надо думать Долой автоматизм всем привет в этом видео я расскажу вам как быть эффективными в течение дня и сделать больше чем вы хотели бы если тебе в голову пришла какая-нибудь идея или дело которое занимает не больше пяти минут например вытереть со стола или поднять носок то сразу же делай если же дело занимает более пяти минут то смотри второй пункт. Второе. Если ты занимаешься каким-либо делом, и тебе пришла в голову идея, как сделать что-то другое, то сразу же бери листок, записывай эту идею и продолжай работать над тем, чем работал. Это поможет тебе довести, во-первых, дело начатое до конца, ну а также это поможет тебе не распыляться на сразу несколько дел одновременно. Ведь уже давно доказано, что мы на самом деле не многозадачны. Просто когда мы делаем несколько дел одновременно, наш мозг постоянно, интенсивно, на высоких оборотах переключается от одного дела к другому. Это очень сильно утомляет и а, тратится на это очень много энергии, нежели если бы ты делал что-то одно. Если ты хочешь посидеть или побездельничать, то заработай себе эту возможность. Например, если ты хочешь посидеть в ютубчике, посмотреть фильм «Пожрать пиццу», то сначала выполни какой-нибудь пункт из своего плана дел всегда думай о том что ты можешь сделать сегодня на пути к своим задумкам именно можешь а не надо потому что порой бывает такое настроение или состояние когда ты можешь свернуть целые горы а иногда тебе просто достаточно лечь на диван и сделать наброски на следующий день есть такая японская методика если ты хочешь чтобы какая-нибудь полезная привычка закрепилась в твоей жизни то делай ее каждый день в течение пяти минут например заниматься каждый день спортом то делай это ровно 5 минут но не больше больше нельзя потому что если ты начнешь делать больше пока еще привычка не выработалась то какой-то день у тебя просто появится отмазка что у тебя нет времени что ты не можешь что ты устал а пять минут они всегда есть у каждого человека в жизни даже если он сильно хочет спать поэтому не больше пяти минут до тех пор пока ты не почувствуешь, что появилась полезная привычка и ты не, на, не стал получать от нее удовольствие Постоянно меняй свою деятельность Делать одно и то же дело продолжительное время невероятно скучно, нудно и тяжело. Поэтому меняй свою деятельность. Лучше всего меняй умственную нагрузку на физическую или силовую, или делай какие-нибудь рутинные бытовые дела, где не надо думать. Уточнение к предыдущему пункту. Если ты решил, что сейчас неплохо было бы поменять род деятельности, то и ты еще не закончил предыдущего дела – то обязательно сядь и запиши в свой будущий план, когда ты закончишь то дело, которое ты не закончил, и приступай уже после этого к смене деятельности, к другому роду занятий. Основной принцип всех этих пунктов, которые я только что озвучила, в том, что нужно быть осознанным в течение всей своей жизни и в течение всего своего дня. Осознанность позволяет тебе понять, что ты делаешь сейчас, что ты будешь делать потом, и ты перестаешь жить на автомате. Далой автоматизм.